Меня зовут Фабрица Чапулина, и я отвечаю за бизнес C&H в России и Беларуси. Спасибо, что вы все присоединились к нашему сегодняшнему мероприятию. Много было запросов на экскаватор 20-тонного класса, как раз более доступного по цене, и сегодня наступил этот самый день. И я надеюсь, что в обозримом будущем мы сможем обсудить с вами этот продукт. Спасибо большое, и давайте будем двигаться дальше с брендом Case Construction. Настало время познакомить вас с особенностями новой модели гусеничного экскаватора в классе 22 тонн CX-220C LC Heavy Duty, произведенного в Индии. Все изменения, которые были реализованы на новой модели, основаны на обратной связи клиентов из разных стран. Отличить новый экскаватор визуально можно не только по наклейке с надписью Heavy Duty, но и благодаря дополнительным усилениям на ходовой части, дополнительным ребрам жесткости в области направляющих колес и дополнительной цельной пластины в области поворотного круга, а также благодаря накладкам в нижней части рукойцы и усиленной тяги ковша. На экскаваторе установлен 6-цилиндровый двигатель FPT объемом 6,7 литров, соответствующий стандартам ТИР-3 с электронной регулируемой топливной системой. Rail. Двигатель развивает высокие значения мощности 157 лошадиных сил и крутящий момент 622 Нм при впечатляющей топливной экономичности. Топливная система Common Rail адаптирована к российским условиям и качеству отечественного топлива. В новой модели cx 220 c Heavy Duty установлена система вертикально расположенных бок-обок радиатора. Благодаря такому расположению получилось избежать перекрытия радиаторов, охлаждающей жидкости и гидравлического масла. Основными отличительными чертами рабочего оборудования нашей новинки является новая конструкция Rukaiti и увеличенная толщина металла на 33% с 12 до 16 мм. Чистая кабина, прекрасный микроклимат позволит оператору сосредоточиться на основных работах, не отвлекаясь на второстепенные факторы. Уровень шума в кабине составляет всего лишь 68 дБ. В стандартной комплектации новинки установлены следующие опции. Гидролиния для работы с гидромолотом, направляющая гусеничной ленты, сиденьем на пневмоподвеске, кондиционер, предочиститель воздуха типа Rain Cup, Радио, стандартное освещение, топливо топливоподкачивающий насос, траки шириной 600 мм. При необходимости дополнительно можно установить широкие траки 800 мм и короткую рукой для работы с гидромолотом. Я бы хотел еще сказать несколько слов о развитии бренда Кейс на территории России и Беларуси. 10 профессиональных дилеров. 46 дилерских центров, которые обеспечивают постоянную работоспособность машин от Калининграда до Магадана и Сахалина. Это профессиональные инженеры, это два запасных частей, это широкий модельный ряд техники, которые мы вывели на российский рынок за несколько лет. Сегодня наши машины работают без исключения во всех индустриях. Прекрасно зарекомендовали себя в разных режимах эксплуатации, в разных абсолютно климатических условиях, но при этом мы понимаем, что в России, как и во многих других странах, есть потребность и необходимость в машинах, которые обладают высокими характеристиками, высокими качествами эксплуатации и при этом более доступны по цене. Именно отсюда родился этот проект. Она наработала много тысяч моточасов перед тем, как попасть сегодня на российский рынок. И поэтому уверены, что эта машина станет очень хорошим дополнением к тому модельному ряду экскаваторов, которые сегодня мы активно предлагаем нашим клиентам и которые так хорошо зарекомендовали себя на всей территории России. Когда... Кейс 220 AD будет доступен клиентам в России. Хорошая новость. В конце апреля мы уже продемонстрировали эту машину нашим клиентам на Дальнем Востоке. Во время клиентского мероприятия, которое успешно прошло в городе Владивостоке в конце апреля месяца, поэтому а, уже в мае эти машины доступны без исключения во всех дилерских центрах России. Подойдут ли ковши от текущей модели 22 тонны на новый экскаватор? Ковши, которые уже имеются в парке, с которыми работает успешно наши экскаватор 22 тонны, без проблем подойдут на э, новую модель за счет того, что посадочные размеры на новой модели и на текущих японских моделях абсолютно одинаковые. Мы благодарим вас за то, что вы приняли активное участие в онлайн-презентации новой модели гусеничного экскаватора cx 220 c LC Heavy Duty. Сейчас эти машины уже есть в России, и эти машины будут доступны от Калининграда до Дальнего Востока. На данной модели распространяется лизинговые программа CNH Capital. Вы можете уже сейчас взять экскаватор на тест-драйв и протестировать его в рабочих условиях у себя на площадке, а также сразу приобрести его. Положили максимум усилий. Мы, это вся команда, которая работает в CNH от момента создания до воплощения этой идеи в жизнь. И надеемся, что эта машина оправдает те ожидания, которые есть у нас, но и главное, те ожидания, которые есть у вас, наших клиентов. А это надежность, эффективность, бесперебойность работы. Поэтому будем рады, если вы... Оцените работу этих машин и, главное, дадите нам обратную связь, потому что только так мы можем улучшать наши машины. Спасибо всем коллегам, которые приняли участие в организации этого мероприятия. На этом мы прощаемся и до новых встреч. Всего доброго.